Привет всем любителям физики и физического эксперимента! С вами Андрей Щетников и сегодня я продолжаю разговор о ветрогенераторах винтового типа. И речь пойдет о предельной эффективности такого рода установок. Ну понятно, что такая вещь как предельная эффективность, она устанавливается теоретически, а не экспериментально. А потом уже теоретики, экспериментаторы, инженеры стараются строить такие установки, которые будут по возможности близки по своей эффективности к этой предельной эффективности. Ну и это чем-то похоже на ситуацию с открытием Сади Карно предельного коэффициента полезного действия тепловой машины. Ну, хотя возможно, что результат, касающийся ветряков, не столь фундаментален. А результат этот был получен несколькими людьми. Первым был Фредерик Ланчестер в 1915 году, а потом к этому же результату независимо пришли Николай Егорович Жуковский в 2020 году и Альберт Бец тоже в 2020 году. Ну и обычно этот результат называют законом Беца. А опирались они все на модель, которая была введена раньше английским физиком Уильямом Ранкиным. И Ранкин занимался отнюдь не ветряками, а винтами кораблей. И как раз в ту эпоху, когда винтовые корабли сменяли колесные. И он разработал самую первую модель, которая вообще описывает разные пропеллеры, и модель эта, она устроена весьма своеобразно, и я думаю, что она вас сейчас удивит. А в модели Ранкина лопасти винта вообще никак не рассматриваются. И винт заменяется диском такого же диаметра. И считается, что жидкость, ну или соответственно для ветряка воздух, протекает через этот диск. Понятно, что в этой модели можно получить не все, но важные соображения, касающиеся мощности, которую необходимо прикладывать к грибному виту, или которая снимается с лопастей ветряка, тем не менее в этой модели очень адекватно получается. Сейчас мы посмотрим, как это делается. И вот у меня первая картинка. На ней изображен прозрачный диск площадью «с» и через него течет ветровой поток со скоростью v. И спрашивается, какая масса протекает за единицу времени? Но ну, это произведение плотности на объем за единицу времени, то есть на площадь и на скорость. Зная массу, мы можем знать и какая энергия проносится через этот диск за единицу времени, так сказать, мощность ветра. Значит, Ку на дом В квадрат пополам, ну и мы получаем в в кубе пополам, то есть энергия ветрового потока, переносимая за единицу времени, пропорциональна кубу скорости этого потока. А на второй картинке ветряк заработал и начал отнимать у воздушного потока энергию, и линии тока изменились Здесь у меня воздух течет быстро, а раз энергия отнята, за ветряком он течет медленно. Ну и это означает, что сечения соответствующие перед ветряком у этой трубки должны быть меньше, чем сечение самого ветряка, а за ветряком наоборот больше, и при этом выполняется... Закон сохранения массы, он же закон непрерывности. Значит, у нас вот эта Q, которая есть Sv, она должна быть одинакова во всех сечениях. S1V1, Sv, S2, S2V2 во всех трех сечениях. И еще один момент, который здесь необходимо, конечно, отметить. Главная идеализация этой модели. Считается, что поток был ламинарным до диска, и он остается ламинарным после диска. Но мы-то знаем, что в реальности за диском это, конечно, уже не так. За диском поток турбулентный. И в этом отличие реальности от нашей идеальной модели, которую мы сейчас рассматриваем. Ну и кроме Q, кроме значит, этого массового расхода, можно еще написать... Какую мощность отдает воздушный поток пропеллеру? Это, значит, масса умноженная на разность квадрата скорости до и квадрата скорости после. Ну и пополам еще поделить. Вот это ρsv. v1 в квадрате пополам минус v2 в квадрате пополам. Ну двойку я общую сюда вынес, да. И Теперь спрашивается, а чему равна вот эта скорость V, с которой воздух протекает в этой модели непосредственно через диск? Ну ясно, что она меньше, чем входная скорость и больше, чем выходная. И сейчас мы покажем, что она равна среднему арифметическому этих двух скоростей. А теперь мы мощность выразим еще одним способом. Здесь мы выражали как разность кинетических энергий, а теперь мы ее выразим как силу, с которой воздушный поток напирает на диск, умножить на скорость v, с которой он это делает. Ну, а сила, это через второй закон Ньютона, все та же масса за единицу времени РОСВ умножить на разность скоростей. Значит, у нас импульс до и импульс после, разность импульсов. Получается вот такое выражение. с в, умножить на V1 минус v2. И вот это еще скорость, которую я здесь синим написал. Вот она сюда приписывается. Ну, фактически здесь V квадрат образуется. И эти два выражения надо приравнять друг к другу. Ну, можете на листочке это сделать, но и так видно, что получится. с в там и там сократится. Здесь у меня будет разность квадратов. Она разложится как разность. И разность тоже сократится на сумму. Останется наверху вот это V, а внизу останется V1 плюс V2 пополам. Вот мы и получим, что скорость воздушного потока на самом диске в этой модели равна среднему арифметическому скоростей воздушного потока перед диском и за диском. Дальше я подставляю вот это V1 плюс V2 пополам, формулу для мощности. И переписываю эту формулу еще одним образом. Выношу из всех этих э, сомножителей V1 вперед. И у меня получается ρ на S на V1 в кубе пополам. Что это такое? А это ветровая мощность, которую мы ввели в самом начале. Мощность ветра, набегающего на диск. И... Здесь остается вот такой множитель, в нем я через эпсилон обозначил отношение скоростей v1 начальная скорость v2 конечная скорость, ну вот эта скобочка, единица плюс эпсилон на единица минус эпсилон в квадрате пополам. И вот это и есть коэффициент, который показывает, какую долю энергии мы отбираем у энергии ветра. В этой идеальной модели при том или ином соотношении скоростей V1 к V2. Наши выкладки подходят к концу. До сих пор я вас мучил. Алгебра и на уровне седьмого класса. Но понятно, что здесь важна не алгебра, а физические соображения. Ну и теперь будет немножко математического анализа на уровне десятого класса. Что вот наша функция, которая... Показывает зависимость от отношения скоростей от эпсилон коэффициента преобразования. Ну, надо найти, при каком значении ε она достигает своего максимума. Значит, мы ее дифференцируем, приравниваем производную нулю. Это простые упражнения. Получаем квадратное уравнение, я его не выписываю, решаем. Узнаем, что э, производная равна нулю, когда ε равно 1 трети то есть выходная скорость в три раза меньше чем входная ну, подставляем эту одну треть в нашу функцию f и узнаем что она принимает при этом значение 16 27 Ну, для техника естественно, это все перевести в десятичные дроби примерно 0,59 стало быть максимальный Возможный выход по энергии составляет 59% от э, ветрового потока энергии через сечение нашего ветряка. И это и есть закон БЕЦА, ну и всех остальных, кто этот закон открыл. И давайте я все это еще раз зарисую на нашу схему. Итак, вот имеется ветряк, который заметает площадь С. Ну, теперь мне скоростью удобно вот так переобозначить. Набегает воздух со скоростью v, я теперь ее сюда отнесу. Скорость за ветряком в самом эффективной ситуации падает до 1 трети от этой скорости. А на самом ветряке она составляет 2 третих. Ну, мы уже вводили обозначение. Мощность ветра, протекающего через течение s. В в кубе пополам. И теперь введем максимальную мощность, которую можно отнять у ветра ветряком такого сечения. Она составляет 59% от соответствующей мощности ветра. Это и есть закон БЕЦА. Итак, максимально возможный коэффициент отъема энергии у воздушного потока составляет 0,59%. Но каким образом достичь этого коэффициента и даже приблизиться к нему? Теория Жуковского-Беца об этом ничего не говорит. Она слишком примитивна. А чтобы разобраться с этим вопросом, надо уже рассматривать конкретное устройство лопастей. Ну и об этом мы поговорим в одном из следующих роликов. Хотя и сейчас уже можно намекнуть, куда будет идти это движение. В теории Жуковского-Беца считалось, что поток является ламинарным и перед ротором, и за ним. А в реальности, как мы знаем, за ротором поток, конечно, является турбулентным. И задача поэтому состоит в том, чтобы уменьшить эту турбулентность по возможности максимально. И чего же добились теоретики, экспериментаторы, инженеры в своей совместной работе? У современных ветряков коэффициент отъема энергии у воздушного потока составляет 0,5. Это 85% от максимально возможного коэффициента 0,59. Весьма и весьма солидное достижение. И теперь я хочу предложить вам задачку. Для самостоятельных расчетов. Часть первая. Допустим, что мы имеем дело с ветряком, длина лопасти которого составляет 50 метров. И на этот ветряк набегает ветер со скоростью 10 метров в секунду. Спрашивается, какова будет мощность такой установки. И часть вторая. Когда вы узнаете мощность, попробуйте узнать, сколько домохозяйств. Подобных вашему, можно от этой установки запитать. Ну, Для этого надо посмотреть, какие там у вас киловатт-часы набегают за месяц, поделить их на число часов месяца, вы узнаете ваше среднее э, потребление в киловаттах и да, посмотреть, сравнить его с тем, что вырабатывает ветряк. Попробуйте это сделать. Это любопытное упражнение, чтобы, так сказать, оценить. Что же это за установки, которые работают на энергии ветра? Сделайте, напишите это в комментариях к этому ролику на YouTube. Там же можно задавать вопросы, осуждение высказывать. И спасибо вам большое за внимание.